Такое впечатление, что персональный Я вообще никому не лялись, не Я что-то звоню, а что-то на я приеду на следующую неделю. я приехал, я, говорит, мимо ехал, думал, а ну, у меня 7, 7, 4, он он мне сказал, говорит, Серега, берите, на празднике, на праздники. Э! Кур, он, говорит, стоит, без? Я досеклись. бы вывел это, что ему не что, нужен. Что запушил, Как, как не нужно? честно не я никому ничего не не могу там чтобы почистить его. Да. Сейчас поваляете? Хотя бы какие Сами не катаются, пусть это... А тут хуево, когда фичак. они, Давай они никогда. их Да вы когда? Они бы знаешь, что бы раньше. И... короче, сроили. Сроили сроить сроить сроить сроить Yeah. <laughs>